Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Голтис. Сейчас такая короткая лекция «Открытое сердце» — это одна из главенствующих составляющих частей методики «Слевляющий импульс». Это то понятие, которое объединяет все остальные составляющие методики физкультура и питание, соблюдение постов и голодания и закаливания. То есть это то, что не только оживляет саму методику, но то, что я считаю самое важное в жизни каждого человека, независимо от цвета кожи и вероисповедания. Что такое понятие открытого сердца? Или что такое вот духовное начало в исцеляющем импульсе? Но это прежде всего мы должны осознать, кто мы есть такие, зачем мы пришли в этот временный мир, какие… Перед нами ставит задачи наш Всемилостливый Отец Небесный, Создатель видимого и невидимого мира. Это взаимоотношения между людьми. Это самое главное то, что передала мне моя дорогая любимая бабушка. Это в каждом человеке видеть только хорошее, осознавать это всей глубиной своей души, принимать это в свое собственное сердце, говорить об этом хорошем людям, открывать свою душу для каждого человека и непременно не взлеивать своих себе кумиров, именно учиться у каждого и у каждого. Потому что я глубоко убежден в том, что каждый человек, который приходит в эту жизнь, на эту прекрасную планету Земля, он награжден и он одарен непременно небесным даром который присущ только Ему. Многие люди приобретают вследствие своей духовной жизни, вследствие правильных созидательных целеустремленностей, приобретают новые и новые дары. И когда мы готовы учиться у каждого, то мы становимся намного богаче. То есть важно понять и осознать, что в этом мире существуют две силы — сила добра и сила зла, и между ними колоссальная пропасть. И для нас, для людей — Предоставлен выбор, кому служить. Плохишам, тем врагам человеческим, которые ревностно относятся к Божьему творению, тем плохишам, которые подпитываются энергией страдания всех живых существ. Особенно лакомый кусок для плохишей, для врага человеческого — это душевная боль, не говоря уже там физическая боль, а именно дух, душевная боль человеческой души. То есть когда э, мы страдаем когда мы видим как наши дети болеют и когда мы видим как рано уходит из жизни наши дорогие близкие друзья знакомые родственники братья и сестры когда льется человеческая кровь то мы испытываем ту боль которую невозможно заглушить никакими пятерными дозами снотворного и боль которая достанет и в стенах толстых стенах замков за семью замками и из-за любви к людям потому что вот реально за всю жизнь не встретил ни одного плохого человека так хочется чтобы каждый человек никогда не испытывал душевной боли и это возможно это однозначно возможно даже я глубоко убежден что мы созданы по любви к нам, к людям. Мы созданы по образу и подобию Бога. И Отец Небесный создал нас для радости. То есть глубоко убежден, что человек, который приходит в этот мир, от первого вздоха до последнего выдоха, он может прожить прекрасную красочную жизнь, никогда не испытывая ни физических не душевных страданий и делиться этой радостью со своими дорогими и близкими родственными душами и со своими непременно друзьями теми друзьями которые посланы нам небом как небесные дары те люди друзья которые не только разделят горе но разделят радость жизни мы должны понимать и осознавать что и фрукты, и ягоды, и такое колоссальное разнообразие всяких явств, и специй, и зелень. Это в отношении питания. Наверное, голоден. Поэтому начал с того, что самое приятное. Какое разнообразие зелени, растущих седобных растений. Это все создано с такой любовью для нас. Для нас созданы водопады, для нас поют птицы. И они поют не потому, что у них репродуктивный период а потому что так заложено в их сердцах, в их мохнатых черепушках пробуждать человеческие души и понимать, с какой заботой Создатель, Творец, Он создал для нас, для людей дары и красоты этого мира, с тем, чтобы мы не счествели ни душой, чтобы у нас не поменялось сердце, чтобы мы всегда помнили и видели эту заботу, чтобы мы всегда благодарили и за то, что имеем, и за то, что не имеем. Потому что в этом так нуждается каждая человеческая душа, чтобы мы помнили, что душа она бессмертная и очень важно сохранить ее в вечности с тем, чтобы с родственными уже душами получивших свободу от этих телесных оков и завоевал Царствие Небесное. Вот уже не зная, что такое горе, что такое зло, жить в вечности, в радости. Поэтому вот духовная составляющая исляющего импульса — это всегда помнить о том, что враг он не древнет, что он хочет нас столкнуть лбами, растереть культурное наследие наших предков и навязать какие-то бездуховные матрицы, на которые подсаживаются и наши дети, на виртуальные игрушки, которые не только гробят в на начальном этапе жизненного пути, Души наших детей, но и убивает телесный храм, потому что ребенок, он должен двигаться. И каждый человек должен двигаться и побольше находиться в тех красотах, которые при условиях открытого сердца, при глубинном осознании, как мир прекрасен, как прекрасные деревья, шумиствы, как прекрасные цветы и краски этой жизни. Даже когда вся божественная фантазия, воплощенная в формах и красках, поглощена тьмой, на небе зажигаются звезды. Как украшен облаками, белоснежными облаками или грозовыми облаками небосвод. И как прекрасно, что мы, люди, обладающие такой чувственной душой, которая устремена к творчеству, к расширению этих Божьих благодатей, куда вкладывается человеческая душа и создаются какие-то материальные шедевры скульптуры, архитектура, глиняные горшочки или инструменты, созданные руками. Все, во что вкладывается человеческая душа, это настолько живое, настолько пропитано Богом. Поэтому, когда мы не дремьем, когда мы понимаем, кто мы есть и как душа каждого человека, она чувственна, как она может и радоваться, может и разделять горе. Поэтому, к сожалению, так мало времени для более такого глубинного вклинивания в такие понятия микрокосмоса и галактического пространства и взаимодействий человека с Богом, с животным миром, с птицами, с растительным миром. Это лекция ⁇ Открытое сердце ⁇ и на теоретическом, особенно на практическом семинаре, может длиться от часа до 7 до 8 часов. Это то, что может говорить каждый человек, если попросить благословения, от сердца к сердцам донести то самое главное, ту волю, святую волю нашего любимого Бога, Отца Небесного. Поэтому, если интересно более подробно лекция «Открытое сердце», это можно будет в интернете, опять же через сайт Goldis Academy найти или в YouTube. Скоро уже будет создана книга по открытому сердцу. Ну и ждите новостей.